Всем привет! Это видео рассказывает о способах восстановления фотографий с жесткого диска компьютера или ноутбука после удаления форматирования. Пользователи часто сталкиваются с утерей целых архивов со свадебными отпускными фотографиями во время очистки жесткого диска. Утренники, крестины, первые шаги ребенка, фото любых важных событий в жизни бесценны. Если вы столкнулись с подобной проблемой, следуйте нашим инструкциям. Откажитесь от работы с жестким диском, с которого были удалены фото. Если это невозможно, сведите к минимуму работу с ним. Каждая установленная программа или загруженный из интернета файл могут перезаписать удаленные фотографии и вернуть их не получится. Проверьте корзину Windows, возможно ваши фотографии в ней. Вспомните происхождение этих фотографий. Если вам передал их знакомый фотограф, обратитесь к нему повторно. Если вы снимали на свой телефон или фотокамеру, проверьте карту памяти. Если резервной копии фотографии не осталось, используйте Hetman Photo Recovery. Загрузите программу по ссылке в описании и установите ее. Итак, давайте рассмотрим подробнее, как же восстановить фотографии, используя программу Hetman Photo Recovery. Для этого воссоздадим одну из ситуаций, в результате которой могут быть утеряны важные файлы, в нашем случае фотографии. Есть фотографии на диске D. Форматируем его. Как мы видим, диск отформатирован, фотографии утеряны и теперь нам нужно их восстановить. Итак, как же восстановить эти фотографии, используя программу Hetman Photo Recovery. Запускаем программу. Открылся мастер восстановления. Нажимаем «Далее». Выбираем диск, на котором требуется восстановить фото. Далее. Выбираем «Быстрое сканирование». Далее. В дополнительных опциях можно уточнить дату, когда файлы были созданы, либо открыты или изменены и размер файла, чтобы конкретизировать поиск. Я выберу «Искать по дате», создан за последнюю неделю, так как в моем случае файлы были только недавно сохранены на жесткий диск. Теперь искать по размеру средний, так как в моем случае все файлы, которые были удалены, имеют средний размер не более 1 мегабайта. Далее. Ожидаем, пока завершится процесс анализа. Готово! Видим миниатюры изображений, которые можем восстановить. Снимаем галочки с ненужных фотографий, если такие имеются. Нажимаем «Далее». После выбираем «Сохранение на жесткий диск». И указываем путь, куда будут восстановлены наши фотографии.